Сегодня поются песни, в том числе, написанные не теми, кто их поет. Мне тоже бы хотелось это сделать. Спеть песню на чужой текст был такой замечательный английский писатель Гилберт Честертон. И у него был роман, написанный, кажется, в 20-х или же в 30-х годах прошлого века в Англии под названием «Перелетный кабак». И сейчас я хотел бы начать с песни, которая на мою музыку и на текст, ну, собственно, там музыки особенно нет, но текст из этой книжки. Живут в парламенте, кто собрался домой, но никто не отвечает, в том не по пути, и все перемерли, и некому в том И еще проснутся, они искупят вину, Ибо жалет наш Господь свою больную страну. Умершие и воскресшие, хочешь домой? Душу свою вознесший Хочешь домой Ноги изранишь Силы стратишь Сердце разобьешь И тело твое будет в крови Пока до дома дойдешь Но голос зовет сквозь годы, Кто еще хочет свободы, Кто еще хочет победы — идите домой! Но голос зовет сквозь годы, Кто еще хочет свободы, Кто еще хочет победы — идите домой! Спасибо. Когда сгорел мой дом, я понял Отныне он внутри меня, И значит, он повсюду. В огне исчезли стены Я знал, что это не конец Наоборот, начало ком я мерзлые земли Согрелись от пожара Не жалко, не жалко ничего И вот передо мной открылись Замерзшие и дикие леса холмы овраги, Я видел чьи-то силу И я ложился прямо в снег, боялся быть замечен, И голосом простужены до хрипа. Я пел в темноте Есть тот, кто зажигает наши свечи Когда их гасит ветер в черный вечер Есть тот, кто обнимает нас за плечи Когда нам страшен каждый встречный Путь со мною меня больше никого нет. Будь со мною, будь со мною, ты нужен мне, Там бледные, встревоженные люди, И я услышал их рассказы, И я узнал про их печаль, Разлуки и потери, И кто-то прикоснулся ко мне робко И тихо позвал. Ты видишь этот город обесточен, Но... Наши косты пылают вдоль обочин. Ты приходи сегодняшнюю ночью, я буду ждать тебя. Путь со мною у меня больше никого нет. Путь со мною Будь со мною, ты нужен мне. Ночью старик что-то не спится Пьяный шахтер пересчитывал мелочь В черных ладонях А ты стоишь и зовешь к ним на помощь Силы Господь мне Казенные деньги, второй ушел на жены к другой, Остались дети третий взял, дай помер во сне, В ночь со вчера на сегодня А ты стоишь и зовешь к ним на помощь Силы Господни Все ходил, доходил кругами, Перед стеной Тоска и тревога накрывали меня Черной волной, но я говорил себе не удваиваем, Я голову поднял, и я зову, зову, зову на помощь, Сила Господь Читаем роман, где герой постепенно сходит с ума. Вот наши ноги давят хрустящий лед на замерзших лужах. Вот мы клеем на окна белые ленты, в это зима, Вот постепенно все наши пути Становятся уже и уже. А у нас во дворе Ранние сумерки, а по телу бегут Странные судороги. Мама, побудь со мной, Мама, побудь со мной, мама. Плавают птицы в холодной воде. Как перемешаны лед и земля, как трава тяжелее от снега. Слышишь, кто-то стучится в закрытые ставни, Наших сердец Знаешь, кто-то всегда Стоит у дверей И просят ночлега А у нас во дворе Ранее супер Землю бегут, странные сутки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 Ладно, я вернусь и понесу с собой мир, мир, где самолет улететь, И кораблю плыть мир, в котором хочется петь, И все еще может быть мир, где нашим детям смеяться, И расти мир, открытый для любви и радости. В среду не стало Четвертый день, как он мертвый Его гроб закрыть, его тело смертить его доме слезы и стон Но вот приходит учитель Просит открыть пещеру И все слышали, как сказал он Лазарю выйти вон. И вот Лазарь выходит из гроба, совернутый в белые тряпки. Лазарь вдыхает воздух, смотрит перед собой. Люди стояли молча, люди смотрели молча, Что это, что это, что это? Был мертвый, а стал живой, невозможно и не бывает. морды. Смотрели на небо, оно было все таким же, все было как всегда. Кто-то пошел молиться, кто-то понес табуны, только воскресший лазарь отправился Бог весть куда. Спасибо большое. Не финал явно, это в начале. Если опять то в начале. Нет, спасибо большое. Точно. Ну, это точно. А ну на одну. Если есть, я спою на другую какую-то, да? Отлично. По-прежнему поел фиданц. Без руля и без ветрил, ты прошел свой девятый вал. И у тебя уже нет сил Хотя ты еще не устал И те, с кем ты когда-то начинал Давно затеяли свою игру А ты все стоишь и стоишь, где стоял А ты все глядишь и глядишь вокруг Видишь, Деревья растут вверх-вверх, видишь? Вода с неба падает вниз-вниз. Ты хороший мой человек, я не знаю как, но давай. Держись, пока не ясно, куда идти, Когда некуда больше бежать. Домой смерти учись стоять, стоять, стоять. И вот всех нас куда-то несет оглушительный новостной поток. И ты пытался понять, о чем это все, ты пытался понять. но Понять не смог и тогда ты просто открыл глаза, и тебе сразу стало светлее, ведь это лучше, чем быть против или быть за, И это лучше любых, возможно, ролей ты видишь, Деревья растут вверх-вверх, видишь.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 самой смерти учись стоять, стоять, стоять Стоять, что стоять до конца, стоять, как поставленный часовой, когда рушатся здания, вернутся сердца, и дружат самолеты Над головой, как все меняя своими. Непонятно, кто прав, кто нет Стоять, прорастая сквозь времена Стоять, чтобы видеть свет Видишь, ты растут вер, вер Видишь, вода с неба падает вниз, вниз Ты хороший мой человек Я не знаю как, но давай Держись когда не ясно, куда идти, когда не буду больше бежать До самой смерти учись Стоять, стоять, стоять вы знаете, друзья? Последний вечер, ладно, там где можно вместе попеть, поскольку Женя правильно подметил, что сегодняшний вечер имеет в том числе терапевтические задачи, задачи то в этой песне можно подпевать, а, ну, там музыка, да -да -да, -да, да да да кто знает, в общем, тут начинаете подпивать, остальные под подключился. К счастью починил свою старую гитару на которой какая если в твоем доме да. да значит там да -да, да да да да мне кажется просто можно в зале громко лучше в зале громко Из ветра слова быстрее слов свидетовым, если в твоей жизни. Друзья.